Привет меня зовут Артур Роуз и я рад тебя приветствовать в своей бесплатной школе YouTube. Для кого эта школа? Ну во-первых это для тех кто интересуется YouTube. Возможно это новичок у которого еще нету канала или возможно уже человек который уже имеет канал но хочет его продвинуть и не знает как это сделать бесплатно. Также это школа для тех кто является моим партнером в EPN AliExpress. Если кто-то не знает EPN AliExpress на сегодняшний день это номер один по заработку в интернете. Если вам интересно посмотреть об этом видео более подробнее, то ссылка в виде картинки на экране. Нажимайте на нее и смотрите видео. Также знание этой школы YouTube можно будет применить во множество других источников заработка. А также мы научимся привлекать трафик. Какие именно знания будут в данной бесплатной школе YouTube. Мы начнем постепенно с самого начала и будем все двигаться дальше, дальше и дальше. Это будет создание канала на YouTube, базовые знания, потом начальные знания, оптимизация канала и после развития и продвижения канала на YouTube, а также мы обсудим серые каналы. Как будет проходить обучение в школе YouTube? Вы последовательно изучайте уроки и постепенно сразу пошагово выполняете все задания. Если у вас остаются какие-либо вопросы, то задавайте их в комментариях на YouTube под видео и я обязательно на них отвечу. Обучение в школе YouTube будет идти на протяжении двух месяцев какие результаты будут по окончанию школы YouTube. Ну, во-первых, вы будете иметь свой канал на YouTube как минимум один. Также, если вы заинтересованы в серых каналах, то у вас будет сетка своих серых каналов. Если вы уже имели свой канал, то вы значительно его продвинете абсолютно бесплатно. Также вы получите новые источники дохода и начнете зарабатывать на них, а для тех кто удачно пройдет экзамен, тот получит возможность дальнейшего развития в других моих школах. Под этим видео есть ссылка на опрос, обязательно пройди его, он сохраняет анонимность, данный опрос поможет мне сделать обучение более качественнее. Напоминаю с тобой был Артур Роуз. На своем канале я рассказываю о том как раскрутиться и зарабатывать в интернете. Если ты еще не подписан на мой канал то сделай это прямо сейчас. Нажимай на красную кнопочку подписаться и тогда ты будешь всегда в курсе всех событий и не пропустишь самые интересные ролики. А также твоему вниманию прямо сейчас я предлагаю три ролика которые сделают тебя просто мега спецом в продвижении на YouTube. Для того чтобы посмотреть эти видео просто кликай по картинке. Обязательно не забывай ставить лайки под этим видео и делись этим видео с друзьями. Для того чтобы это сделать нажми на кнопочку под этим видео поделиться и выбери любой удобный способ для себя. А на этом я с тобой прощаюсь до встречи в следующем видео уроке. Пока-пока.